Всем привет, с вами Илюша и сегодня мы будем играть в Майнкрафт и Нет? я а у меня так, у меня пиратская версия сейчас будем сейчас будем проверять у Ты... меня еще и куклы и, и рисовать есть и даже и... расчесывать а! камера упала Майнкрафт угу я, я случайно Убралась руками и у меня вдруг упала камера. Ну, телефон. Ну, давай продолжим. Телефон упал. Ну, давай снимаю. Ой, ой, ой, ой, ой, не так его. Играю уже. Да, да тут загружается, не видишь? а я и мышку изменил. Таймер. Песолочек наконец Хватит, Лёля! Так, у меня очень крутой миг. Вот это блин. Миг. х х х х х м л Хватит, Лёля. Я не буду ладно. А я буду так делать Хватит Посмотрите, какой зонт у меня Красивый Здесь этим то А мы не на улице живем Game of food показывал Мак это как гейм это пут. на ма знаешь, знаешь, как что? Побольше. Зачем? Да. Зачем потише по, по сделать? Ну там, там, вот Ну, вот это вот уменьшение. Да, О, поменьше сделал ты уже сделал уже. Да, направляем компьютер. Да. А ты чай попил? Я вообще-то пил воду. А? Стоп, Я тоже попил воду. Майнкрафт уже загрузился. Сейчас я пойду буду... Лешу. Ой, опять у меня упала из рук. У меня иногда лагирут. А где? Ой, нечаянно, нечаянно, нечаянно ум. Сейчас, сейчас, в туалет. Подожди меня. Я пойду в туалет. С камеры. Зачем, Лёля? Ты сейчас снимаешь видео, ты... Ты... ты... Молчицу! Прости. Вот. Ой. <свист> Хотя не так. Ой. <свист> эм, с другой стороны. <свист> Я вам покажу ещё, как как у меня охраняет телефон. Ну я снимаю. Ой, извините. Сейчас одну секунду. Я вам покажу. Только свет надо меня залится. А, почему там? А там вот там маленькие фигурки. Вы пропустили смотреть светку, которая на меня слится. Идем машина. Пошли. Оу -оу -оу -оу! Аллоу, аллоу, аллоу, чикачи, чикачу. Не так. Спасибо. Я, я просто... А я, а я вам спам... спам... А я вам покажу, какая у нас спальня. Вот. Красиво, когда, вас... когда я сняла. Пошли, Лёля. Мои мяч... хомячки охраняют. Лёля, идём. Только... Лена! Мама бросила качиного хомяка с баночкой. Лена. Я умерла, потому что, потому что мама сказала, что ее жалко, но она дура. Но она же не дура, она же случайно.